сегодня я вам покажу как установить вот такой вот курсор вот такой вот палец палец прикольно палец вот такой вот да? нажимать на новая вкладка вот этот плюсик и пишите, вот mario game cursor нажимаем вот ищите какой мы за это первый вину винузору точка нажимаете скачать после того как вы установили вы нажимаете вайфу вы скачали, распаковываете и перекидываете на рабочий стол Или куда? Куда? куда вы хотите открываете вот, открываете вот, и ищете вот такой вот файл с визием установки нажимаете, кликайте «Прокус». нажимаете установить спросят открыть, нажимаем, нажимать открыть. Я уже установил, я могу нажать нет. Вы а, все, я вам показал, как установил такое и все по